Привет! Голосовой помощник Алиса теперь может помогать определиться с выбором товара в поиске Яндекса. Вначале она задаст пользователю несколько наводящих вопросов, чтобы затем предложить список наиболее подходящих вариантов. Допустим, решили вы себе выбрать новый телефон. Алиса спросит. Android, iPhone или неважно?» Выбираем «неважно», чтобы вариантов было побольше, ведь с айфонами и так все понятно, каким он должен быть. Размер средний. Камера выбираем, основная получше. Память? Да как обычно, во времена облачных хранений это не самый важный показатель. Возможность оплачивать покупки телефоном? Да, обязательно, ведь это же удобно. Несколько сим-карт? Пусть будет не важно. Пусть вариантов побольше предложат. Внешние карты памяти? Пусть тоже не важно. Облачных сервисов? Нам пока хватает. Частота экрана? Я не геймер, мне не важно. Плавать с телефоном? Я не собираюсь. А вот защита от падения в воду – это нужно. Мало ли, прольешь что-нибудь или зимой слякоть уронишь. Как я уже говорила, игрушки на телефоне – это не мой случай. Ну а тут просто пропустим. По деньгам вариантов нам особо не оставили. И все равно нам упорно предлагают iPhone. Но мы не ищем легких путей и смотрим все варианты. Ну а дальше уже на вкус и цвет. Как говорится, предпочтения у каждого свои. Выбираем. Заявляют что Алиса беспристрастна, и с ней пользователям доступны товар из всех магазинов, известных Яндексу. Выбирать товары с Алисой можно в поиске Яндекса как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Она консультирует по смартфонам, холодильникам, телевизорам, стиральным и посудомоечным машинам, классическим и вертикальным пылесосам. А в будущем Алиса научится помогать и с другими покупками. Не забудьте поставить лайк и оставить свой вопрос в комментариях. До встречи!